Всем привет! И началась девятая серия по съемке Clash of Clans. Так, а, ну что получается сказать? Я поучаствовал в клановой войне. У нас тут новая началась. Можно посмотреть детали войны. Нет, надо куда-то зайти. Вообще да -да -да. я не помню, куда там надо заходить ну короче чтобы посмотреть но я в не участвовал и продул обе оба этих обе атаки там дается две атаки получается и ты должен атаковать так у нас что есть у нас нападали ой у нас тут переполнено. переполнена -а -а -а. так но золото я знаю, как потратить. О, все 35 тысяч. Да, кстати, я начал покрывать третью стенку забора. Декорации. Так, ладно, сейчас не до декорации. Ого, у нас денег. Давайте, знаете, что... Вот так сделаем. И уже будет... Нет, не вариант. Лучше вот так. Да, сделаю, пожалуй, вот так. И сейчас нападем. На самом деле, я сегодня хотел заснять а, вот про вот эти ящики с кристаллами видео. Но мы еще успеем. Так, на нас нападают 10 часов назад. Там 25. Ну ясно, ладно. Вот ящик с кристаллами. Ну, чтобы вам было интересно, я сделаю это потом. Интриги, чтобы вы до конца досмотрели. Я знаю, что вы там можете промотать. У нас за нас странное? Так, ну давайте такой тих. Вы там не дохните не дохните Вы чё давай чуть-чуть. Блин, она сейчас всех, всем жизнь портить будет. Ой, там еще мортира, я как её не заметил-то. такая, еще одна пушка. Не, мы проиграли. Это сразу видно. Да, это очевидно. Если еще мортиру пытаться уничтожить, вообще ничего не получится. Как же сразу не заметил. У меня что, вроде гиганты делали. Ладно, в принципе, минус 4 трофея это не так-то и много. 9. А вот 9 эликсиров это очень мало. Ой-ой-ой. Откуда у меня столько денег? Юкала Меннес, ну все переполнилось. Некуда. Короче, делаем запрос. И нам могут. Так, Кертен Макс спрашивает, кто на кого раздал. Ой, это я был с первого аккаунта. Пусть он не знает. Ладно. а сейчас, пожалуй, можно. А, а недостаточно мест. Юшкин. Так, ну тогда а мы же можем потратить на я блин я не подумал можно отменить пока что там, вернули, там. вот сейчас мы ящик с кристаллами откроем и и снова будем лучше сейчас вы увидите что в ящике с кристаллами Смотрите, смотрите, интрига. 25 крестов. И у меня их уже 307. И сейчас я войду на второй ак. У меня их там тоже несколько. Уже прошло 4 минуты 45 секунд. Ой, сегодня встречался с числом 445. Да, просто замучило меня это число. Наоборот, это число меня спасло. Вот замучило меня все предыдущие числа. Ладно. Вот я, получается, вошел на второй аккаунт. Вот он у меня, ящик с крестом. Блин, здесь еще хлещи. Да. Короче, я смогу его забрать только завтра. Блин, ну заберем в следующей серии. Чем мы будем заморачиваться В каком-то ящике. Ящик, не ящик, разницы нет кто наконец давайте я себе на втором аке что-нибудь пожертвую чего то жалко все так ну давайте гига мага у меня кстати на втором аке скоро эти барвары четвертого уровня будут давайте тут тренировать они там еще подорожать наверное вообще 120 эликсира будут стоить Поэтому да, вот такая проблемка. Так, все нормально. У меня тут появился черный эликсир. Ладно, об этом не будем заморачиваться и узнаем через 100 серий. Ну, короче, когда дойдем до 7 этаха, обязательно узнаем, что такое черный эликсир. Знаете, что я обнаружил свою программе, что я могу рисовать. И пока у нас идет какая-то там нудная загрузка, я буду рисовать. Например, приблизительно равно. 3, один, четыре, один, пять, девять, два, шесть, 5, три, пять, восемь, девять, семь, девять. А еще три, два, три, восемь, 4, шесть, два, шесть, четыре, три, три, восемь. Ну тут не вмещается. Давайте это сотрем. Ой. А, вот так интересно. Да. Так, ну что ж. Ладно. Давайте. Типа, вот это девятая серия. Ой, не так пишу. Вот. Девятая, девятая, девятая. Или 9999. Да. Ну, давайте это тоже сотрм. Ой. Это не резинка. Да, что они не загружаются. Вот что-то тут пошло. Все идет загрузка. О, кстати, тут еще. Да. Так и нам получается посылочка была от меня. Доброго меня. Ой, не туда зашел привычки Так, вот клан. Он мне отдал да, блин, этого. Информация вот. Вот. Прям то, что я себе дал. О, можно забрать награду, чудные чисто, что я много там деревьев. Ну что Блин, куда этот эликсир девать его сверх края? Я не знаю. Может, о, военный лагерь можно прокачать. А там еще что-то в магазине ли о, -о, -о, -о, -о, о про что я забыл, потом построил. Во, лаборатория, это очень хорошая штука. Благодаря нее можно повышать уровень войска. На КВ тут можно посмотреть. Ну и давайте последний раз упадем И, пожалуй, уже все. Закругляемся. Ну вот, нормальная база. Так, раз, два, три, хоп. И пошли. Раз, два, три, четыре, пять. И шесть и семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть и семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть и семь и восемь. Сейчас 28 восемь трофеев, возможно, заработать. Как пушка достает. Один раз бежал, такой вдалеке, уже вот здесь бежал, пушка такая. Стрельнула. Мой воин чуть-чуть медленнее. Выстрелы бежит. И выстрел его догоняет. Я вообще удивился. Унижатель какой-то. Ну, сейчас мы получим кристаллы. Да, кристаллы за это еще можно получить. И, пожалуй, против. закончим серию. Вот нам дали звездный бонус. И получаем кристаллы. Уничтожить 10 радушек. А на этом я прощаюсь. Это была самая длинная девятая серия. Девять 999.